Открываем эпидемик Саунд. что у нас тут? Не то. Не то. Не то. Тоже не то. А может быть то? А может это? Видео. видео. о том, что такое royalty free music. Сегодня разберемся, что такое royalty free music и в конце видео я пролью свет на 7 ресурсов с музыкой без авторских прав. Погнали! Если ты создаешь видео-контент, то готов поспорить, что хоть раз ты задумывался где брать музыку, на каких ресурсах ее скачивать, что такое платная музыка, что такое бесплатная музыка, кому нужно платить деньги и вообще, что такое royalty-free music. А может быть просто стоит пользоваться бесплатным плейлистом на YouTube или там какой-нибудь группой ВКонтакте. Короче, сегодня будем разбираться. Итак, для начала, что такое royalty-free? В русском переводе это означает бесплатная музыка, но как бы это не совсем так и не означает, что музыка должна быть бесплатной. Но под этим термином мы понимаем именно так. Как говорит Википедия, royalty-free – вид лицензии, при котором плата за купленный продукт производится только в момент покупки. В рамках этой лицензии отсутствует дополнительная выплата со стороны покупателя за каждое использование продукта. Слово сочетание royalty-free, royalty – royalty это авторский гонорар, а free – это бесплатный но в данном контексте это обозначает не совсем то в данном контексте словосочетание это означает безвозмездный термин royalty free music сбивает нас толку но на самом деле это означает без отчислений то есть покупатель это ты или я или тот кто купил музыку не будет каждый раз платить сборы отчисления автору за каждый раз ее прослушивания короче говоря royalty free music это такой тип лицензирования что ты платишь за лицензию только один раз и можешь использовать музыку для себя сколько угодно раз много. Так вот, например, ты купил лицензию Royalty Free Music на какую-то музыку, чтобы ставить ее в видео на свой YouTube-канал, и не переживать за то, что YouTube тебя забанит или оштрафует, или не лишил монетизации за то, что ты нарушаешь чьи-то авторские права. И если ты покупаешь лицензию Royalty Free, то ты можешь использовать его хоть один раз, хоть 20 раз, неважно, сколько у тебя Подписчиков на канале либо 10, либо 10 тысяч Ты можешь использовать ее как один год, хоть 10 тысяч лет Если кто-то еще будет смотреть видео на твоем канале через 10 тысяч лет Но это не важно, важно то, что ты заплатил только один раз за нее И никаких отчислений делать больше не надо Рояльти-фри не стоит бесплатно, друг, надо понимать, что любая работа стоит денег Конечно же, есть авторы, которые отдают свои работы за бесплатно Например, вот он... Но, по большей части, за работу нужно платить Короче говоря, если ты решишь не платить подписку на каком-то канале и решишь спереть оттуда трек Методы говорить я не буду, ты, скорее всего, и так знаешь И ты не мощный ютубер really car, Тебе на ютубе как бы ничего не будет, во многих случаях твое видео просто будет лишено монетизации Но, повторюсь, любой труд должен быть оплачен, тем более, что деньги небольшие Подписку можно сейчас найти за каких-то 10-15 долларов в месяц. И здесь мы плавно переходим к ресурсам, на которых можно брать музыку с лицензией royalty free. И начну с последнего, седьмой в этом списке Storyblocks. Storyblocks это бывшая платформа AudioBlocks, которая эволюционировала стильный сервис Storyblocks, где есть сразу три варианта подписки. При годовой оплате можно сэкономить до 50%, за самую дешевую подписку придется заплатить почти 9 евро в месяц. На шестом списке в моем хит-параде сайт с названием CC микста CC Mixter, называй как хочешь. Платформа CC Mixter позволяет музыкантам из разных уголков земли создавать композиции вместе для последующего распространения. Саундтреки для своих проектов можно найти на сайте платформы DIG. DIG! Что? DIG! Вы слышали? Здесь ты найдешь тысячи часов уникальных треков, которые можно свободно использовать даже в коммерческих проектах и видеоиграх. Контент распространяется по лицензии Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 United States License. Дальше у нас идет Envato Elements. У меня не совсем хорошо с английским, поэтому. Будучи одним из первопроходцев стокового медиа, Envato Elements имеет крупнейшую библиотеку. Здесь есть не только музыкальные композиции, которые легко подойдут к вашим работам в качестве саундтреков, но и звуковые эффекты, если вы вдруг забыли записать сайт фолии на площадке. Месячная подписка обойдется вам 16,5 долларов. На четвертом месте в моем списке сайтов без авторских прав это Premium Beat. Платформа Premium Beat является дочерней компанией знаменитого стокового фотопортала Shutterstock. Похожая система распространения работ делает сервис простым в поиске по разным категориям, а возможность прослушать глупые и короткие версии композиции делает выбор еще удобнее. За стандартную лицензию придется заплатить 49 долларов. А премиум с расширенным допуском к использованию в коммерческих проектах обойдется вам аж в 200 долларов. Тройку лидеров открывает наш отечественный портал музыки без авторских прав. Это сайт Vizia Sound. Здесь есть музыка на любой вкус, как и в предыдущих сайтах, но есть некоторые преимущества. В отличие от зарубежных аналогов, Vizi Sounds предлагает свои услуги на родном русском языке, так что вам не нужно вспоминать сложные английские слова для поиска нужной категории. То же самое касается платежных юридических документов и лицензий, никакого английского языка. Отсортировать библиотеку Vizi Sounds можно по жанру, настроению, инструменту, автору и даже по темпу. Доступная система лицензирования делает треки удобными в использовании даже в коммерческих проектах. Средняя цена за композицию со составляет 950 российских рублей, что в разы дешевле, чем в других похожих платформах. На втором месте сайт, который знает все, потому что он просто повсюду. Его реклама в соцсетях, просто ты везде открываешь и видишь этот сайт. Угадай, какой? Итак, финалисты, Artlist и мой любимый Epidemic Sound. Именно с него я, кстати, и беру весь музон для своих видео, а также звуки для корявого саунд Портал Artlist распространяет музыкальные композиции по подписке за 16 долларов. За 16 долларов в месяц можно получить возможность неограниченно скачивать композиции, а также допуск к использованию музыки в коммерческих проектах. Приятным дополнением является удобный поиск и портал Artgrid, где от 25 долларов в месяц можно скачивать истоковое видео. Нам доверяют Netflix и Twitter, не стесняясь, заявляют создатели портала прямо на главной странице. Действительно, сервис Epidemic Sound отлично подойдет к креаторам. Epidemic Sound я пользуюсь им уже, наверное, с самого начала, как я начал снимать видео. Я начал тянуть оттуда музыку, там есть 30-дневная бесплатная подписка. Раньше я менял аккаунты и привязывал разные карты и пользовался вот этим льготным периодом по 30 дней много раз. Списка за 15 долларов в месяц, за эту цену пользователь получит более 30 тысяч royalty-free треков и более 16 тысяч звуковых эффектов. Если ты сомневаешься, а стоит ли это того, платформа предлагает бесплатный пробный период в 30 дней. Для компании есть бизнес-версия, подписка которая обойдется в 150 долларов в месяц теперь ты знаешь, чем отличается музыка без авторских прав от музыки, что льется из рта поп-тиф. И что такое royalty-free music. Надеюсь, я понятно объяснил и тебе понравились ресурсы, которых я перечистил. Ссылки на все из них я оставлю в описании. Рекомендую Epidemic Sound, там есть 30-дневный льготный период. А на этом все. Пробуй разные подписки, слушай правильную музыку, слушай много музыки, чтобы у тебя не тратилось много времени. Использую разные звуки, хороших тебе кадров, хороших тебе звуков. На этом все. Пока.